Помните, что Пач пока пока не надо. Пач 19 Нет, вот. это суббота. Это сейчас 2012. Я могу ездил на бал. тяжело, а? А есть моменты? Yeah. Были моменты какие-то? В обороне. <свят> давай квадраты, удары и три старта. Давай. Не пошли, не пошли, не пошли. Жан, давай. Никит, ну, когда, если не сейчас, было сделать первое интервью, тем более первый товарищеский матч в сезоне и сразу два гола, неплохо? Неплохо, согласен, ну, как бы, первая игра, женщины все сильно готовы. Ну, произошло, что наигрывали, за один день успели наиграть, как бы, воплотили это. Да, что ну, в сезоне это тоже самое повторилось. Как в целом, две недели вот уже прошло наших сборов, как ощущения, как ноги, как самочувствие физическое именно? Ощущения? Ну как, нормально, скажем так. Все идет по плану. Ноги ну, начинают болеть, но это так и должно быть. Две недели всего лишь. Тут осталось, в принципе, полтора месяца чемпионат начинается, так что потерпеть чуть. Вы тренировались в Манеже, тренировались на Юне. Где лучше, где хуже, как синтетика на нашем стадионе? Ну, синтетика намного получше здесь на юне. Во-первых, сильнее пытаться, чем да и дышать полезнее, чем на нем. Там закрытая прославция. Здесь я живу. В целом, как адаптаться в команде? Как ребята, как коллектив? Да, адаптация хорошо, в принципе, многих ребят знал до этого. выступали вместе, там, где перескали сборную, может. Поэтому все легко прошло. Когда тебе сделали предложение из Динамо, как долго раздумывал над тем, чтобы принять его? В принципе, не сильно долго. Я закончил чемпионат в Казахстане, я приехал в Беларусь и, в принципе, сразу же приехал, в к динамо Помогай, помогай, помогай! Помогай! Все, магия! Извините, Заде, заде. Да, да, да, да! Став, пострел! Да, Рисер, рисер, полине! Рисер, давайте, давайте! Рисер! Рисер! Рисер! Рисер! Рисер! Рисер! Рисер! Рисер! ложка не подбор ложка Байкер. Байкер. Mm байкер. -hmm.